После ареста Калиты отдел внутренних расследований отстал от Таннера. Калита молчала, пока мы не рассказали ей про Кейна. Тогда она поняла, если сделка сорвется, Джерика не оставит ее в живых, и только мы можем защитить ее. Машины уже ушли. Два дня назад... Сейчас они уже в России. Вы слишком долго искали место сделки, а надо было просто проследить за машинами. Угу. Mm -hmm. Значит, мешочник уже передал деньги. Нет. И он и Джерику все еще здесь. Я знаю, где и когда они встречаются. Но Джерико может все проиграть. Он знает, что ты засветилась. Сам подумай: сделка была назначена на сегодня. Машины уже ушли, у него нет выбора. Сделаем так. Отцепим место сделки. Установим камеры на каждом углу. Мы оставим сеть и будем брать всех. А потом выберем крупную рыбу. Мы ждали. Долго ждали. наконец они приехали джерика и мешочник мужчины прибыли вчера мои хозяева благодарят вас Здесь половина. Вторая часть придет, когда товар полностью проверит. Вы же понимаете.